Всем привет! Компания на Очередной монтаж ГБО Метан на Лада Ларгус. Ругон. Новейший. С новым двигателем 90 лошадиных сил. Баллон встал на 100 литров синома. Дополнительно, если потребуется, будем ставить еще. Если потребуется. Место позволяет. Пойдемте посмотрим двигатель новейший. Вот это чудо. Это новейший двигатель от компании Lada. Вас модифицированный восьмиклапанный двигатель. Тут появились облегченные клапана. Распредвал облегченный новые поршни с шатунами, облегченные клапана. Самый главный плюс, наверное, именно для установки ГБО, то, что здесь клапана регулировать нужно будет примерно раз в 90 тысяч по регламенту на бензине. А раньше требовалось примерно раз в 30 тысяч. То есть, интервал можно будет делать, увеличить. Под капотом место Немного. Вот монтаж еще идет в процессе. Форсуночки встанут под пустным коллектором. Вот так их закрепили тут. Редуктор. Также снизу. И заправочное устройство. Места мало, неудобно. Шлангов всяких куча. В дальнейшем обслуживать, ремонтировать, но ну, обслуживать особое фильтра. Фильтр поменяется. А форсунки или редуктор лезть, там уже возможно придется снимать каждый раз выпускной коллектор. Места мало. Тут клапанная крышка высота выше стала. Практически капот ложится уже здесь. Вот такой вот интересный двигатель. Мощь, сила 90 лошадиных сил, считайте. Теперь водители жаловаться не будут, что не едет там что-то. Сейчас все поедет. Установка выполнена с учетом субсидии. Стоимость на установку растет не по дням и а по часам. Оборудование все меньше и меньше на рынке остается. А новые, скорее всего, завозить будет проблема все, кто ждет, хочет установить ГБО, не затягивайте, приезжайте на установку. Компания на газу.ру Всем пока!